Добрый вечер, сейчас я хочу рассказать об установке оптического прицела на винтовку HASSAM AT4410 в тактическом исполнении. Имеем вот такую винтовку, имеем вот такой прицел. Прицел китайский Weber 3.9 диаметром 40 объектив. Вот такие защитные колпачки на нем со светофильтром один желтым прицел имеет подсветку сетки имеет отстройку параллакса от 10 ярдов и до бесконечности вот. прицел недорогой но вполне работоспособный. вот у него такая маркировочка Батареечка ставится вот сюда, отвинчивается монетой. Здесь же вот шкала от 0 до 11. Это яркость подсветки прицела. То есть 0, подсветка выключена. И от 1 до 11 это увеличение яркости. 11 степеней яркости. Также есть регулировка под диоптрии для тех, у кого зрение не равно единице. Вот регулятор приближения от 3 до 9. А крепление. Здесь в комплекте идет ласточкин хвост. Соответственно, на этой винтовке такое крепление тоже присутствует. Заметьте, здесь крепление интересное, двойное. То есть верхняя планка идет ласточкин хвост, чуть ниже планка вивера. Поэтому на одно и то же посадочное место можно посадить э, прицелы с различными приспособлениями для крепления. Попробуем его установить. Я считаю, что лучше его поставить вот так. Немножко видите, он как раз э, практически упирается в прицельную планку. В принципе, эту планку можно снять а, так же, как и на конце ствола, мушку, после установки прицела. Но, в принципе, она сейчас не мешает, и можно вот так поставить. Прицел можно закрутить вот так вот от руки. Первоначально удобные. Такие барашки. И потом подтянуть можно либо монетой, либо плоской отверсткой. Вот, в принципе, прицел стоит. Вот так это выглядит. Так вот можно поставить защитные колпачки. Что идет в комплекте с прицелом? Это запасная батарейка. Одна стоит сразу, вторая вот в комплекте. Паспорт на русском языке такой вот для мощной пневматики, тряпочка для, для протирки линз, силикагель и гарантийный талон, не заполненный, купленный в интернет-магазине. На этом все, до свидания.